Война дорога чуть-чуть не дусяла. Чума не были плохой чум был. Из Бреста делали чуму. Бреста, это век по-русски, я беру центру Когнера, это, из Бреста делаем чуму. И так начать двоим чумасик делаем это такой медленно по-русски. А вот тут, вот оводить он котая, говорит. Оводить, что скажу, ну так жили, прожили. Тут, да, индийся мы не водили, рыбачили, нас оставляли, Это не водили. него додухавали. Потом на белку отправили, то белковали. Век от води сперва-то колхоз был, колхоз то индючак он и это он мотыл, хоть есть какой-то болезнь сахарный поход Крутит бустой дичаун, кое-как вузили. Болезпо. Потом про мостовали дичаун. Про мостов, роботы стали, как госы работали. А в легацию будет считать они они сами написывали это записывали а мы тоже подписывали только у кого денег есть они подают где считают деньги королю и думают спросить что деньги да подписать деньги только а в легацию будет Записывает. выиграть. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. ой, какой, Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Сапис. Перемету голову, а вот на лето, а потом как осень, там было не нас отправляют в тундру белковать, гулямиде даже отправляют, потом на пасть туда, чисто тунд, чисто тундуру. лад, тундер, ну ты не народатки, ладно баганай, или там. Готовы пасть. Чекар. То есть еще расскажу. А как замуж вышли? Замуж как... вышли. с мужем жили. Мы там жили там долго жили. У нас у ребятишки там много стали. А вот это? А вот это, Тегунде. Такого он, вот. У того, вот, чистая тундра. И такая. То, может. Век никакой садик, ничего не было. Он китинбурный садик. Даже деньги на ребятишек не удалять. Так и выросли. Сейчас, где Ой, туго Одан теперь сюда перешел, никуда идти. Один парнишка что-то с ним. И кун Одан ну антон А эти то солдаты служ... служить даже солдаты, а мы это люди больные, сколько давал. Эти дома строили, они загрузили. которые солдаты были, они обратно вернулись а маски мучаты на этом мучаты куду гавали до этого года не длинно бы таскать по речке вот такой день убой один бочку таскать яйца а тем рубать а вертолеты летают, не закидывают. Обкинули удары в бензине, ни лорок, ни всего нету. Продукты тоже. Продукты ловы, ру-ру-ру-гу. На бисевой таскали, теченье небольшое. Вот я окончил удар. Брус, тасю. Промкосты, а везде на уничтожить. Макар калека лодок, пенсин тескать. Куда мы анят, маленький худоган, таком биседи, виршак. Куда мы анят, давайте антоу, Как-то он морг, город, город, экономический. Он маскирует, он маскирует, он маскирует, он маскирует, он маскирует, он маскирует, он маскирует, он он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 В Туранске Ой, скоро до где так вот такой. А он, вот, с запасником Моник, и Юрин. День рыбак-то. И еще. Вставались и утопили. Видишь, алгонит. Рукан. Ничего. Ой, теперь оду, Только время станет. не знаю, куда идти. чтобы приехать с тундры. А где их развивать? Талия самара Сюда выгоню о чан-то, я туда, на улице стоишь, дома не были. Вот, бы илли Индиям, а кто приедет, учитель не целы Индиям, когда дома это не были, огородить или монтаевикачил озер, диментим маленьенький череду, или монта не черед, пока дома строят, то диментим сколько выиграл, не димон такая монтачел, монтачел. Начальник, бедь он долго работал. Аминь, мультика, похоронька, не думаю. Третьим годом мучали. Ой, да, геть, дань, они умирают, похоронька. Чем я гаден? Волосы были только манпуру. Всех угнали. У него только мухарахала манпуру, и А в школе лавручок. Летикала студент, и все потом. Две лета я вот что Не течан работу. Каждый я скоро вроде в работе.